Куда? Куда ты хочешь пойти? Ниши ну, отсюда надо пройти? Ну, ты сможешь туда прыгнуть? Раз, два, три. три. Нас, Ты где? Здесь. хорошо? Попробуем. Застряла? Да? Кофту поправим. Подожди, пока кому идет. Я тоже прыгнул. Радичка. Сможешь стать? Нашла? А ватрушку а мы возьмем? А ты будешь на ватрушке кататься, Розика? Будешь на ватрушке кататься? скажи подписывайтесь на канал ставьте лайки скажите ставьте лайки подписывайтесь на канал скажи пока. Пока. пока зачем говорить Ехали. кому поедешь комиду Ой, какой ты баскетболист! Ну, это вообще не получается у тебя. Надо в кольцо закидывать, да? Вот О, попал с первого раза Спряталась Розика. Где Розик? Спрятался Розик. Где Розик? Вот она Розика. Ай! Поймаю! Гоми, <связь> ты чего? И снова на батутах, да? Резика Роска, ты любишь батуты? Сможешь залезть сюда? Yeah. Ну, давай постарайся yeah. Все? Лазишка, отойди, смотри, как гомит залазит. Упала Разика упала А ты застрял Субтитры huh?